Привет, уши! Приехал за самыми эксклюзивными кадрами на ту самую дамбу, которую сегодня 11 мая в городешами прорвала рекордным подъемом воды. Этой дамбе более 15 лет. мы то конечно, готовили, угадывали, там мало. Меньше ветра, метра еще. А шанс у Ишима подняться на метр есть. Эксклюзивные новости Игорь Стбин из Ишима на велосипеде Стелс.